здравствуйте дорогие коллеги приглашаю вас на мой курс в москве доктор мне вас рекомендовали он пройдет совместно с компанией мегастом о чем курс курс о том как привлекать пациентов как усиливать рекомендации как развивать тот самый сарафан или сарафанное радио на курсе мы разберем методы привлечения пациентов как онлайн методы так и офлайн методы Разберем социальные сети как один из инструментов привлечения пациентов и еще много-много всяких подробностей, фишек, которые помогут вам, усиливая свой сарафан, привлекать к себе или в клинику как можно большее количество пациентов. До свидания, коллеги, до встречи!